Всем привет! На связи Алексей Кременский. Два дня назад стартовал маркетинг-план компании Сентера. И я хочу провести небольшой обзор кабинета Терафонд, в котором происходит весь маркетинг компании. И начну с того, что я инвестировал в этот проект 14 661 доллар. Хочу увеличить еще до 15 тысяч, чтобы была круглая сумма. Приблизительный процент в месяц, 11% в месяц. И это очень хороший процент, учитывая то, что через год депозит возвращается. Давайте посмотрим некоторые моменты на главной странице в кабинете. Первое. Ну вот за два дня мне уже было начислено 119 долларов вот с этой суммы. Это примерно по 58-59 долларов в сутки. Вот здесь вот можно видеть, часть денег я уже вывел, часть денег осталась еще на счету. Итак, идем дальше. Доход в неделю, который можно выводить мне с таким пакетом 7275 долларов, что около 30 тысяч долларов в месяц и а, суммарно на своем пакете я могу заработать 87 807 долларов. Что здесь я хотел показать? А, давайте посмотрим вот Affiliate. Буквально за первых несколько дней а, в проекте. У меня уже есть 1095 регистраций. Это не все активные партнеры, соответственно, то есть зарегистрировано на сегодняшний день в моей структуре 1095 человек и суммарный групповой объем 69 тысяч двести семьдесят один доллар. Согласитесь, для старта для буквально первых нескольких дней в проекте. Это очень очень хорошая сумма. По пятницам здесь начиная, начисляется бинарный маркетинг. Именно в пятницу а, от этого объема мне будут начислены первые вознаграждения по бинару. Ну а пока а, я приглашаю лидеров в первую очередь конечно же и вообще а, людей, партнеров а, участвовать в этом проекте. Монета Синтера Шаринг Коин, пресейл этой монеты SEO состоялась 1 апреля. И монета, стартовая цена ее было 1 доллар. На сегодняшний день цена монеты, как мы видим, уже 2 доллара 5 центов. Я уверен, что через Три месяца эта монета будет стоить уже в районе 7 долларов, а до конца года ее стоимость может возрасти до 15 долларов. И это очень-очень хорошие иксы, друзья. На этой монете можно сделать до Нового года очень много иксов. Обращайтесь в личку, подробно все расскажу. На этой неделе я проведу первый вебинар. Расскажу о маркетинге, расскажу о самой компании, почему я выбрал именно этот проект для продвижения. Ну и конечно отвечу с радостью на все вопросы. Я также создал чат в Telegram, куда можно добавиться, нажав на ссылку под этим видео. В этом чате вы получите все необходимые ответы на свои вопросы. Также в этом чате уже записаны мной и сохранены видеоинструкции по регистрации в проекте, по пополнению счета, по покупке монет, по инвестиции в маркетинг. В общем вся подробная информация находится в чате и поддержка тоже находится там. Вы можете добавляться в чат или же писать мне напрямую. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, помогу разобраться в проекте. И уверен, что мы с вами заработаем в этом проекте просто огромные деньги, друзья. До 20% в месяц здесь можно получать просто пассивного дохода от своей инвестиции. Еще раз повторю, я инвестировал очень крупную сумму 14 661 доллар. Это говорит о моих серьезных намерениях и моей уверенности в самом проекте. Ну и доходность по этому проекту обещают до 20% в месяц. В этом месяце вот 11%. И те начисления, которые уже мы получаем, соответствуют именно этому проценту приблизительному. Как я говорил, в компании основным маркетингом является бинарный маркетинг. А тот, кто знает, в бинарном маркетинге есть очень большие переливы и я, со свою очередь, обещаю тем, кто в моей команде зарегистрируется, от себя огромный-огромный перелив, перекос и, конечно же, в бинарном маркетинге, кто раньше встал, того и тапочки. Вот, то есть, кто раньше зарегистрировался, под ним будет вся структура, которую я буду строить. Поэтому не тормозите. В первую очередь регистрируйтесь. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. И уже после регистрации добавляйтесь в чат, звоните в Telegram, Viber, WhatsApp. В общем, в любых контактах я оставлю свои контакты под этим видео. Проект только-только стартовал, о нем еще никто не знает. И я могу точно сказать, что а, об этом проекте будет скоро шуметь весь интернет. И каждый, я не знаю, каждый первый человек будет приглашать вас в этот проект. Так вот, лучше а, стартовать сейчас, лучше быть первым, тем более, что здесь бинарный маркетинг. Как я уже сказал, на, следующ... на... на этой неделе я проведу первый вебинар, на котором полностью расскажу весь маркетинг план компании, о том, с каких сумм можно начинать, это от 100 долларов, какие здесь есть возможности, какие виды доходов здесь есть. В общем, все подробно в первом вебинаре о маркетинг плане. С вами Алексей Кременский. Успехов в бизнесе. Обращайтесь. До встречи.